Когда начинала заниматься, это было продолжение моего похудения. Услышала разговор э, двух женщин. Одна другая говорит: ой, скоро 40 лет, это так долго юбилей. Вроде как, ну, уже жизнь кончается. Я думаю, ничего себе, а мне скоро 60, а я еще хочу быть в форме. Не считаю, что жизнь кончается в этом возрасте. Сейчас уже прошло после этого пять лет. Я стараюсь быть в такой же форме во всяком случае. И есть подрастающее поколение, внуки, которые заставляют двигаться. Я думаю, что которые заставляют бегать за ними. И чтобы было им интересно с вами. А так, ну что, бабушка будет сидеть на скамейке? Это же не интересно. И самой неинтересно. Хочется быть еще молодой, красивой, привлекательной. И э, получать от жизни удовольствие, а не только болячки. И думать только, ой, здесь болит, там болит. Какое лекарство принять? Хочется быть человеком.